вот здесь не только учитель информатики, и воспитатели, администрации, учитель математики. Большая помощь Казанского федерального университета, очень высокого уровня. Литвисты, сами школьники, они действительно и приходят уже с определенными стартовыми знаниями, с ними интересно и просто работать. В рамках исследования учитывались выпускники школ, поступившие в ВУЗ за партнеры исследования в 2018 году по направлениям математики и механики, компьютерных и информационных наук, электроники и так далее. Также для определения позиции школ в рейтинге учитывались данное количество количестве выпускников, на очную форму обучения на бюджетной и платной основе, а также на основании победы в Олимпиаде без других вступительных испытаний. Артем Тупичкин, Универньюз.